Ой-ой-ой, Ой-ой, Санечка, снимаешь? Всем привет, друзья! Меня зовут Илья. Сегодня, как вы уже поняли, по этой огромной горе бутс у нас будет обзор на все мои футбольные пары бутс, которые вообще здесь есть. Я расскажу про всех, как мне зашли они или не зашли, подавить их много-много. Перед тем, как посмотреть видео, братик, подписывайся на канал, ну тебе не трудно само собой, мне приятно. Все, погнали! Я вам расскажу об каждой этой, об каждой из этих пар. Начнем с стопа. я, ну не первая в жизни пара бутсов, а самая-самая старая, это Nike Yempo Legend 7. Купил я в них, и мне попалась, как я понял, бракованная модель, потому что вот здесь вот на левой паре все нормально, а на правой кожа твердая, из-за этого она лопнула. То есть, бутса просто лопнула, и я не смог дальше продолжать играть в данной модели. Но так, моя любимая модель, одна из любимых, это Nike Yempo. Вот здесь, в подсказочке, вы можете увидеть обзор на мои новые Nike Yempo Legend 8, которые я приобрел совсем недавно. И Но мне нравится кожа, поэтому я их люблю. Им ставим жирный-жирный плюс. Следующая модель, которую я купил сразу же за Nike Tiempo, это были Джома. Не смотрите на шнурки, они не родные, просто я недавно в них бегал. В общем, рассказываю, такой прикол. Мне, у меня те Nike Tiempo лопнули белые, и мне нужны были новые бампы, чтобы играть в зале. Срочно, потому что у нас была игра. Я поехал, зашел в магазин, и там не было модели, но мне нужно было купить. У меня те белые. 38 размер. Я взял себе 41. -й. Понимаете? На три размера больше, вы понимаете? Вдумайтесь просто на три размера. Но это мне не помешало просто всех возить. Они удобные. Они удобные, но они порвались, износились, то есть везде дыры. Вот. Привет. Вот здесь вот. Но мне нравится, Я даже до сих пор в них бывает иногда побегаю. Следующая пара адидас копа, это бут сороконожки, мы вышли уже на поле, то есть сразу после джоманских купил я вот такие вот адидасы, они без шнурков, потому что шнурки на них я уже думаю вы поняли где, Шурки от этих бут стоят на футзалках джома, я думаю вы видели, удобные, мне понравились они, я в них довольно долго играл, то есть годик я думаю я проиграл, но минус, они тяжелые, правда тяжелый каблук у них, слышите да какой, прям такой ну дубовый, но ну, нигде такого нет Вот сороконожки Видите, мягенько, все мягенько Все хорошо легенько Эти, ну правда тяжелые, ничего больше сказать о них не могу Они тоже у меня везде порвались Вот, Я их прошивал раз по сто Я не знаю сколько я их раз прошил Хорошие, уверенные, долго живут Самое главное, так что этим бутсам Мы тоже ставим плюс Следующие бутсы Это Nike Tiempo это вроде Club версия, а даже не Academy, а Club. Пока что мои самые любимые сороконожки. Ну, это уже не сороконожки, я думаю, вы видите. Это уже как бампы идут. Но я их очень-очень сильно люблю. Вы не представляете, насколько я их сильно люблю. Они, они очень мягкие. Конечно, тут нет ни пенной, пенной прослойки, как вот в этих, например, сороконожках. Ничего тут нет. Это самые-самые обычные сороконожки, самая первая версии. Но, ребят, они у меня в душе. Проиграл я в них все лето. И потом они у меня уже порвались Видите, я их уже и красил Ну, для стиля, сами понимаете Но получился полный колхоз, я согласен Мои любимые бутсы Им ставим жирный плюс Следующая модель Это уже бутсы, настоящие бутсы Nike Tiempo Legend 7 что-то много у меня темпов. В общем, топовые, топовые бутсы, очень удобные. Но тоже с материалом какая-то фигня. Най, что за фигня? Почему тут один материал, твердый какой-то грубый, а тут совсем другой. Тут максимально мягенький материал, все хорошо с ним. Я не понимаю. У меня одного так. Напишите в комментариях, если у вас такая же есть проблема. Как вы видите, с первого вида они вообще не убиты. С них можно бегать. Сейчас я вам покажу, почему я же в них все-таки не стал бегать. Ну как не стал? В них нереально было уже бегать. Все дело вот в этом шипе. Егор шип отлетел полностью. Ну я не знаю, я их настолько любил, эти бутсы. Мне ну, они так нравились. Все из-за какого-то шипа. Я его тут и пытался гвоздем прибивал. Если видно. Но он все равно отпал. Короче, этим бутсом тоже ставим плюс. Следующие бутсы. Nike Mercurial Papuр 13. Вроде. вроде да, 13. С первого взгляда может показаться, что это профессиональная модель. То есть элитная. Но нет, это PRO модель. Брал я ее за 9000. Новая, абсолютно новая, ребят. То есть, я ее продаю, даже я ее выставил на Авито. Почему продаю? Она. Типа нигде не убиты, все нормально. Ну, не подошел размер мне. То есть это 42 с половиной. У меня 39 каль где-то примерно так. Зачем я взял такие бутсы, хотите спросить? Да, сразу, сразу же такое наклевывается. Такой вопросик. Потому что я... Я думал, у меня нога вырастет. Правда, думал, вырастет, но не срослось. Поэтому этим бутсам я не могу не поставить ни плюс, ни минус. Но в них я поиграл, даже голы забивал. Так что, ну, отправляются просто в копилочку. Следующие бутсы. Puma King. Офигенная модель. Просто мне она максимально нравится. Кожаная тоже версия. А я помню, ее еще взял, когда Neymar только-только перешел на эти бутсы Puma King. Очень прикольно. Я в них играл зимой. Я их покупал, чтобы играть зимой. С кайфом было не холодно. Сейчас не играю. Почему? Потому что мы сейчас в зале играем. Я не знаю, буду ли я в них играть, потому что они мне все равно большие. Они мне большие. Я их покупал тоже с запасом, чтобы где-то зимой одеть там два носочка. Так что, не знаю. Они мне на размер, я думаю, примерно на размер или на пол размера больше. Но в них я хорошо много поиграл. Всю зиму практически отбегал. Мне нравится. Ставим им плюс. Следующий. Nike Mercurial. То есть это сороконожки, версия сороконожек. Это просто вау. Рассказываю историю. Мы были в лагере с командой. И там одному парню купили точно такие же, только в другой расцветки. Даже размер мой. Я говорю, дай померить. Одевай, и мне они прям размер в размер. А у меня как раз мои сороконожки тогда тоже порвались. Мне нужны были новые. Я заказал только такие же, только другой расцветки. Они мне пришли, я их одеваю. Понимаю, что ну какая-то шляпа. Ну реально фигня. У меня нога в них была как, как будто какие-то галоши одетые, Все болталось. Мячик отскакивал. То есть, ну вообще не чувствовал. Мне пришлось их разбегать. Месяцок, я думаю, помучился. Разбились они. И теперь, ну, мои тоже любимые ножки, я думаю, буду в них бегать, но ну, хотя что с подошвы, я думаю, вряд ли я смогу в них побегать нормально. Но если не смогу, то куплю точно такие же, только новые. Поэтому, знаете, если будете брать такие бутсы себе, их нужно разбивать. Их нужно разнашивать, да, будет тяжело. Я очень жестко дизморалил, что я купил себе новые бутсы и не могу в них играть, потому что мне неудобно. Но сейчас я их очень люблю, они в сердечко, мне ставим им огромный жирный плюс. Следующая пара бутс, это футзалочки, думаю, сейчас даже не все поймут, что это такое. Это обычные бутсы за 1000 рублей, протек какой-то, в общем, у этих бамп, так сказать, есть очень большая история. Мы перешли в миньку, у меня не было бамп, то есть мне не чем было бегать в зале, я бегал в сороконожках. Мне нужны были залки срочно, я пишу своему лучшему другу, говорю, у тебя есть что побегать? Он говорит, да, есть залки. Я спрашиваю, какие, он мне сказал, скинул фотку, я говорю... А ты можешь мне отдать их или там дать побегать? Он мне говорит, да без проблем забирай, я все равно себе новые покупаю. В итоге так он мне отдал. Я в них не побегал даже, потому что, ну, тут не созданы они, чтобы бегать в зале. Вроде, ну, чуть-чуть, на одну тренировку я сходил, одну-две. Но сейчас они как легенды у меня, живые легенды. Я их тоже люблю, они у меня стоят. Валера, тебе привет, ты очень хороший друг. Я тебе позвоню потом. Об этих буцах, вернее, футзалках. Даже не стоит говорить, есть обзор в правом верхнем углу появится подсказка, вы можете глянуть обзор. Это Night EMPO React Legend 8, профессиональная модель, покупалась за 10 тысяч, ну вернее стоковая цена 10 тысяч, я брал с Avito подешевле. Посмотрите обзор, сами все там поймете, я думаю не будем сейчас заострять на них внимание, очень нравится мне, кайфовый, им ставим плюсик. Ну и вот эти вот, адидас, абибас, адидас, офигенные футзалочки. Я себе такие хочу, честно. Вы спросите, так почему-то их не бегают? Ребята, они мне на два или на размер больше. Ну давайте померим сейчас. Они мне прям реально большие. То есть, ну куда я в них буду выскакивать? Смотри. Вот. Я их покупал, думал нога вырастет Нифига мне не растет нога, короче Так и остановилась на сороковом размере Или на 39,5, я не помню В общем, тоже кайфовые Тоже выставил на Авито Я ссылку оставлю, может кто-то купить хочет В принципе все, вот моя вся коллекция Пишите, какие вам буцы Или сороконожки, или же футзалки Понравились больше всего Ставьте лайк этому видео, не забывайте, пацаны Подписывайтесь обязательно на канал Потому что очень много людей смотрят без подписки И всем пока! Пока.